Всем привет! Сейчас мы, как вы все поняли, поговорим о биологическом оружии. И хочется сказать, что когда человечество изобрело первые мечи и кинжалы, для защиты нами были придуманы прочные щиты. А когда технический прогресс дошел до огнестрельного оружия, на смену щитам пришли пуленепробиваемые жилеты. Но сейчас, казалось бы, в 21 веке все еще осталось такое оружие, эффективная защита от которого находится не всегда. И речь пойдет о оружии биологическом. И в течение следующего времени я предлагаю выяснить, что же это с собой на самом деле представляет. Биологическое оружие это оружие на основе микроорганизмов, их спор, а также вирусов, бактериальных токсинов, зараженных людей и животных. Но, к примеру, мне попадались люди, которые пытались трактовать этот термин максимально широко, называя биологическим оружием и летучих мышей с фосфорными гранатами, и боевых дельфинов, и даже лошадей в кавалерии. Следует знать, что все это лишь средства доставки. К примеру, более традиционным средством доставки относятся. Ракеты, авиационные бомбы, контейнеры, аэрозольные распылители, а также артиллерийские снаряды. Для удобства военными медиками была создана особая классификация, которая позволяет разделить всех бактериологических агентов на три условные группы. К каждому из них присуждался определенный индекс. Это некое количество баллов, которое характеризовало вероятность его боевого применения. Таким образом образовалась три группы. Первая группа – это группа с наиболее высокой вероятностью использования. Здесь возбудитель натуральной оспы, чумы, сибирской язвы, толеремии, сыпного тифа и геморрагических лихорадок Эбола и Марбург. Вторая группа со средней вероятностью использования. Здесь холера, бруцеллез, японские энцефалит, желтая лихорадка и столбняк. И третья группа, возможно, в некоторой степени нам не стоит волноваться по поводу брюшного тифа, дизентерии, стафилококковых инфекций и вирусных гепатитов. Теперь же я предлагаю нам рассмотреть модель территории, на которой в теории было применено биологическое оружие. Она выглядит примерно так и состоит из двух основных зон. Зона А, или очаг биологического заражения, это зона с массовым поражением растений, животных и людей. А зона Б — Зона, которая непосредственно находится в близости к зоне А, на которой в будущем возможно дальнейшее распространение инфекции. К предупреждающим мерам, которые способствуют содержанию инфекции в зоне А, и чтобы мы не могли позволить ей выбраться из зоны А в зону Б, относят обсервацию и возможно, дальнейший карантин. Но также стоит учитывать, что помимо способности вызывать физические травмы и болезни, биологические агенты могут использоваться при ведении психологической войны, с учетом того ужаса, который вызывает у людей бактериологическая угроза. Доказано, что люди в более выгодном свете представляют вредные последствия, связанные с обычными материалами, к примеру, тех же тоже огнестрельное оружие, нежели последствия, связанные с инфекционными и токсичными материалами. Но если о биологическом... Оружие человечество уже давно имело определенное представление, то сравнительно новым явлением в современном мире является биотерроризм. Биотерроризм это непосредственно использование биологического оружия с целью уничтожения экологических, продовольственных и биологических ресурсов.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 Но, тем не менее, биологические средства в военных целях применялись испокон веков. Так, первый достоверно известный случай целенаправленного применения бактериологического оружия произошел в 1346 году, когда войско Золотой Орды держало в осаде генуэзскую крепость Кафу. В лагере монголов, вовсе не привыкших к оседлой жизни, началась эпидемия чумы, и когда э осада была снята, несколько трупов забросили за крепостные стены. Это способствовало распространению инфекции по городе кафе. Даже есть гипотеза, что этот инцидент сыграл немаловажную роль в распространении по Европе широкоизвестной пандемии «Черная смерть». В XVI веке испанские конкистадоры завезли оспу в Америку. Когда Эрнан Кот Кортес, он же известный испанский конкистадор, высадился на берега, берега полуострова Юкатан, ацтекская империя имела население в несколько миллионов человек. В конечном счете, поразительным успехом Кортеса оказалось не столько... Божья помощь, особая тактика или превосходство вооружений, сколько тайное оружие в виде вируса оспы. В результате этого в Мексике местное население, не имевшее вовсе никакого иммунитета к неизвестной ранее болезни, сократилось примерно в половину. Имя британского на этой картине вы можете видеть. Примерная иллюстрацию тех событий. Имя британского генерала Джеффри Амхерста связано с еще одним применением биооружия в Северной Америке. В переписке с офицером Генри Букетом он предлагает на, в ответ на восстание индейского вождя Пантиака использовать, вернее, подарить им одеяло, которыми ранее укрывали больных оспой. Результатом проведенной акции также стала эпидемия, повлекшая гибель нескольких тысяч индейцев. Но все же той самой отправной точкой подготовки к будущей разработке биологического оружия можно считать 1676 год. В этом году микробиолог Антон Иван -Гук открывает и описывает бактерий. Но до целенаправленных исследований в этой сфере остается чуть более чем 200 лет. Так исследовательские программы начинаются в 20 веке. Довольно интересный инцидент произошел в Великобритании во времена Второй мировой войны, а вернее в 1942 году проводился особый эксперимент. Для испытаний был выбран пустынный шотландский остров Грюинарт площадью два квадратных площадью два квадратных, квадратных километра. Все доставили стадо из 80 овец, в небо подняли бомбардировщик и с со бомбой со спорами Bacillus антрацис той же бактериантракса, возбудителя сибирской язвы, бомбу сбросили, животные погибли. И таким образом, было доказано, что сибирская язва довольно эффективный материал при ведении биологической войны. Остров дает о себе знать только в 1981 году, когда некая боевая шотландская группировка Dark Harvest Commando рассылает в Центр химической защиты в Порт-он-Дауне Пробы почвы с Грюинарда. Земля оказывается зараженной, и несколько человек погибают. Проблема острова решается через 5 лет властями. Принимается решение залить остров формальдегидом, а верхний слой почвы удалить. Сюда вновь доставляют овец, они все оказываются, к счастью, живы. И в 90-м году прошлого века остров официально становится безопасным, все предупреждающие знаки снимаются. Медленно, но неуклонно высыхающее Аральское море неприветливо. Весной, летом и осенью ветра поднимают здесь тучи соленой пыли, которые приводят к сильным аллергиям. Но не только пылью опасно при оральге. Советское время здесь существовал комплекс Оральск-7, который специализировался на производстве испытаний биологического оружия. Масштабные исследования проводились здесь с 1948 года. Это был самый крупный полигон, где методами распыления и подрыва испытывали техагентов. агентов. Испытаниям кралл подвергались животные, морские свинки, Морские свинки, другие грызуны, лошади и даже павианы. Сам остров был выбран не случайно. Летом здесь температура достигала 45 градусов, что способствовало частичному естественному обеззараживанию. Комплекс оральск 7 функционировал до 1992 года. Но что примечательно, так это то, что достоверно известно, что и сегодня на острове существует несколько крупных захоронений, так называемых могильников, животных, которые погибли при испытаниях что, как мне кажется, явно заслуживает внимания мировой общественности. По поручению военного ведомства Японии, в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века японский микробиолог Сиро Иси совершает особое турне по лучшим бактериологическим центрам Европы. Он посещает такие страны, как Франция, Германия, Италия и Советский Союз. В своем итоговом докладе он убедительно доказывает, что биологическое оружие крайне необходимо Японии. Доклад впечатляет военных и по особому указанию военного министра выделяются средства для создания специального комплекса, наиболее известное название которого отряд 731. Подразделение обосновалось в 20 километрах южнее Харбина и насчитывало примерно 100 зданий. Научный персонал отряда набирался из лучших выпускников самых престижных японских университетов. И за время существования было поставлено колоссальное количество опытов на живых людях, заключенных, военнопленных и просто арестованных жандармерией. Профильными экспериментами отряда считаются исследования эффективности различных видов болезнетворных микроорганизмов. К примеру, Си-России к концу Второй мировой войны выводит штамм чумной бациллы, превосходящую обычную, в 60 раз. Биологическая рецептура хранилась в сухом виде и перед использованием достаточно было просто смочить питательным раствором. Деятельность отряда прекратилась в 1945 году, когда на Японию сбросили вторую ядерную бомбу. От командования тогда поступил приказ действовать по своему усмотрению, что могло означать только одно немедленную эвакуацию персонала и любой документации. Ныне одно из зданий бывшего отряда 731 – мемориальный музей. Готовая материал по биологическому оружию, я не могла оставить без внимания личность человека, который посвятил первую половину своей своей жизни его созданию, а вторую же половину – беспощадной борьбе с ним. Знакомьтесь, доктор Кеннет Алибек, он же Канаджан Алибеков, э, родился в 1950 году в Казахской ССР. Он ученый-микробиолог и специалист в области инфекционных заболеваний. Канаджан в течение 17 лет работал в, препара... в организации брио препарат, которая непосредственно и специализировалась на разработке биологического оружия в Советском Союзе. В 1990 году он направляет Михаилу Горбачеву докладную записку, где аргументированно просит прекратить все исследовательские программы в Советском Союзе по разработке. А после получения согласия он лично руководит всеми этими процессами. Через пару лет он эмигрирует в США где за 7 лет в его с журналистом Стивом Хендельманом он выпускает свою книгу с названием «Биохазард», в переводе на русский «Осторожно биологическое оружие». Думаю, что Канаджан Байзакович согласился бы с тем, что противостояние биотерроризму довольно сложный процесс. Но по состоянию на сегодняшний день не все так плохо, и мировым сообществом уже учрежден ряд документов, которые способствуют предотвращению актов биотерроризма и распространению биологического оружия в мире в целом. Так, в 1925 году подписывается Женевский протокол. Что примечательно, так то, что данный документ запрещал лишь использование биологического оружия. Речь о его создании, хранении, транспортировке вообще не шла. Проблема с этими неточностями оказывается решена почти через 45 лет. Так подписывается другой документ. КБТО или Конвенция о биологическом и токсинном оружии. Все, все неточности с транспортировкой, хранением и созданием оказывается решены. 2005 год. Американская частная некоммерческая организация Фонд Карнеги, основной целью которой провозглашается содействие, содействие миру между странами, содействие диалога между странами, выпускает интересное книжное издание, в котором сопоставляет нынешнюю политическую карту мира и возможной резервации биологического оружия. Таким образом, к потенциальным обладателям бактериологических средств уже сегодня относят Россию, которая, вероятнее, продолжает работу Советского Союза, а также Израиль, и Северную Карелию, Корею, которые могут преследовать свои военные цели. В существовании специальных исследовательских программ подозревается Китай, Египет, Сирия и Иран. А вот Индия и Пакистан получают статус потенциально заинтересованных. Но, тем не менее, даже на фоне двух официальных международных документов Сотен организаций, которые боятся за глобальное разоружение, проблема биотерроризма остается крайне актуальной. Ведь террористов вовсе не волнует ни неизбирательность микроорганизмов-возбудителей, ни международные конвенции. Их задача лишь сеять страх и добиваться таким путем поставленных целей. И согласитесь, биологическое оружие подходит здесь как нельзя. Идеально ведь. Что может вызывать... Больший страх, чем бактериологическая угроза. Ну, разумеется, здесь не обошлось себе средства массовой информации, литературы, кино и СМИ, которые окружили эту тему особым орелом неотвратимости. И в заключение хочется сказать, что биологическое оружие напоминает чем-то сказочного джина в бутылке, производство которого в дальнейшем поставит человечество перед новой угрозой безопасности. А нам пока что с вами остается лишь надеяться на здравомыслие вида «человек разумный». На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, известно, какие масштабы испытывались в Аральске? Там испытывалась в основном сибирская язва из заболеваний. Именно поэтому и могильники, и животные. А черная оспа? А, насчет этого точно не знаю. Да. Что вообще, вот, если обычным гражданам, если узнали, допустим, о вот, погрозе биологического опасности, что им делать? Вот смотрите, у нас в стране в каждом общественном, общественном учреждении, будь то муниципальное или какое-либо другое, существует определенный свод правил, свод правил по гражданской обороне, и там есть ряд... Uh, ряд документов, в которых прописывается действие населения при бактериологической, химической или атомной угрозе. Ну, из всех видов особо опасных оружия массового поражения. И, собственно, там об этом всем рассказывается. Да. Там были 80-летчины, которые скинули бомбу с язы, Они умерли от язы или от бомбы? Они умерли от язы, потому что площадь была 2 квадратных километра. Возможно, ломба в, в бы была сброшена непосредственно не на них, а куда-то в другой район. Но в итоге они все погибли, и факт остается фактом. Да. Вы сказали, что я же что как в России, в Северной Корее и в прочих странах. Но были такие разработки в Украине? Ну, в Украине. ну если мы берем Советский Союз и Украину, которая входила в определенное время в Советский Союз, то... Насчет Украины, вот особых комплексов у нас, как известно, не было. Но стоит учитывать, что этот вопрос... Огромное количество было этот вопрос, возможно, мы не знаем о всех комплексах, потому что эта тема, она не совсем афишировалась, и, возможно, распространение этой информации для нас доходит лишь частично. да а, самый главный вопрос. Яблоками все хорошо? Что? Яблоками все нормально. Um, да, вроде все нормально. Индивидуальная защита? Наверное, наиболее эффективный способ борьбы с биологическим оружием, его предотвращение, его использования. Но если все-таки, допустим, биологическая угрожа оправдала себя, и у нас есть проблемы с этим, то. Что-то индивидуального, способа защиты то это, наверное, противочумный костюм, который защищает почти что от всех. Изоляция. Да, изоляция. Ну, о другом здесь, к сожалению, идти речь вообще не может. Да? Вы фильм? Нет. Намного, Бетельгейса намного а, больше, чем Сириус, а, и она такая яркая из-за своей величины, хотя находится она намного дальше. В созвездии Ориона есть астеризм известный, пояс Ориона. Это три звезды.